Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай. Сегодня мы с вами рассмотрим одну очень интересную ситуацию на биткоине Я в шоке от того, как я ее не заметил И вы будете тоже в шоке, друзья У меня сейчас присутствует определенная форма, форма это синдром пущенной выгоды Из-за, скорее всего, бычьего такого настроения, очень бычьего Я эту формацию совершенно не заметил Но, тем не менее, это настолько идеально себя отработало, что просто шокирует Вот, сегодня мы с вами разберем эту закономерность И, друзья, Проанализирую немножко локальную картину биткоина. В принципе, у нас сегодня особо ничего не происходит, но тем не менее все это дело я прокомментирую. Итак, давайте с вами начнем. когда давно я сам для себя нашел закономерность, формацию, импульс, скопление, импульс. То есть у нас присутствует определенное импульсное движение на любом активе, потом вырисовывается скопление в виде коридорчика, потом происходит такой же импульсный выход из коридора и цена у нас корректируется. До середины скопления Либо еще дальше Вот наша закономерность И на биткоине мы уже эту закономерность отрабатывали И не один раз Например, смотрите Здесь вот у нас была позиция в лон. А, смотрите, видим Закономерность, импульс Далее скопление Еще один импульс И коррекция До половины скопления или еще дальше То есть вот наша с вами закономерность Импульс, скопление, импульс Найти точку входа можно благодаря Уровнем Фибоначчи. Смотрите, если у нас формация на понижение, то мы от уровня поддержки до начала импульсного движения рисуем уровень Фибоначчи. То есть, вот у нас, смотрите, уровень поддержки данного скопления, формация на понижение. Проводим до начала импульса и получаем точку входа. Давайте это я сотру, чтобы не мешало. Точка входа на уровне 1.618 по Фибоначчи. Смотрите, как четко себя отработала ситуация. Цена до сюда дошла и... Отскочила Работает эта закономерность на любых активах Вы можете ей пользоваться Абсолютно на любых активах она работает То же самое с формацией на повышение Смотрите Здесь немного плохая ситуация Скопление не очень хорошее Но тем не менее Импульс Не очень адекватное скопление И еще один импульс Также теперь При встрече формации От уровня сопротивления данного скопления До начала импульса Мы чертим уровень Fibonacci И смотрите что у нас происходит Цена у нас доходит до уровня 1.618 И корректируется До куда до середины скопления а Вот такая вот интересная закономерность У нас есть плейлист с этой закономерностью Называется Yikigai Box А вы можете подробно с ней знакомиться. Тем не менее, если вы будете смотреть старые видео То стратегия закономерность недоработанная Вот сейчас она доработанная По крайней мере, насколько это возможно Теперь смотрите, друзья У нас на биткоине В начале дневной тайфрейм Мы видим формацию импульс Скопление импульс и проводим через это дело Fibonacci от уровня сопротивления. Вот у нас в данном месте находится сопротивление, до начала импульса. И мы получаем с вами точку входа на уровне 53 000. То есть с этой точки цена у нас корректируется. Но это еще не все. И, друзья, рассматривайте это не как постфактум, а как обучение. Как обучение данной закономерности. То есть мне тоже обидно, да, что вот мы упу упустили такую хорошую ситуацию, но, тем не менее, как оно есть, так получилось. Это у нас был дневной тайфрейм, друзья. Переходим на H4. Смотрите, на H4 также мы видим формацию импульс, скопления импульс. В тех же условиях. Проводим от уровня сопротивления. Обратите внимание, здесь у нас находится уровень сопротивления. Проводим до начала импульса. Получаем точку входа на уровне 53 тысячи. И это тоже еще не все. На H1 тайфрейме в еще более локальной картине мы видим такую же закономерность. Импульс, скопления импульс. Вот она. И, опять же, от уровня сопротивления данного скопления проводим до начала импульса. Получаем ровную точку входа, опять же, 53 тысячи. Просто взрыв мозга, друзья. Три одинаковые закономерности, и везде все они указывают на одну и ту же точку входа, от которой началось это импульсное движение. Представляете, насколько качественно работает данная закономерность и... И мы ее просто не заметили, друзья, я просто в шоке, мне очень обидно, и у меня присутствует вот реально фома, синдром упущенной выгоды. Причем не только э, упущенной выгоды в плане денег, а вот упущенной выгоды в плане такой возможности продемонстрировать эту стратегию. В общем, друзья, мне очень грустно, ну, прямо я, прямо не могу. Итак, дал я вам в качестве опыта такую закономерность, можете ей пользоваться, ознакомливаться и практиковаться. Теперь рассмотрим биткоин, друзья. Мы с вами говорили, напоминаю, давно-давно, что для дальнейшего движения в лонг, чтобы рассматривать дальнейшее движение в лонг, нам нужен сигнал от уровня 42000, то есть цена у нас наконец-то скорректировалась до уровня 42 42000 и теперь мы ждем сигнала на повышение. Пока что его нету. Образуются у нас неопределенные свечи, которые могут только намекать на разворот, но для самого разворота нужно, нужна свеча подтверждения. На дневном тайфрейме или на недельном тайфрейме То есть пока мы стоим в консолидации И как только у нас появится сигнал на повышение Я вас об этом оповещу Тогда мы с вами можем зайти в лонг На дальнейшее повышение и превышение данного максимума Конечно, для надежности нужно дождаться Именно превышения максимума 53 тысячи Но будем смотреть по ситуации, что будет происходить До закрытия недельной твичи остается 2 дня и 13 часов Это также очень важное закрытие, друзья Нам нужно на него будет посмотреть а Наш H4, что можно сказать? Особо ничего сказать нельзя Картина неопределенная, в консолидации никто не обладает, просто именно на одном месте. И наш один, в принципе, то же самое. Здесь у нас вырисовывалось нечто похожее на головы и плечи, мы вчера с вами обсуждали. В итоге линия шея у нас пробилась, отработала половину практически своего потенциала, даже меньше, и потом вновь скорректировалась, то есть стоим мы просто в консолидации. Здесь можно много гадать, много фигур рассматривать подобных, но, тем не менее, это неопределенность, и лучше дождаться конкретного Сигнала на более больших тайфреймах. Друзья, вот такое вот видео. Поделился с вами шикарной закономерностью. Немного мы с вами смотрели биткоин. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пишите вашу обратную связь. Ставьте видео по известность завратим, друзья. Подписывайтесь на чтобы очень пропустить лучше видео. Всем желаю всего лучшего, всем профита. Побежайте, друзья, и всем пока.